Видите, она у нас упакована в такую вот а, картонку привет всем зрителям и подписчикам моего канала сегодня я покажу как купить монеты на сайте магазина национального банка украины вот так собственно выглядит главная страница этого сайта для того чтобы совершить покупку вам необходимо зарегистрироваться нажимаете кнопочку регистрация вводите свои настоящие данные имя фамилия дата рождения так как они будут нужны для отправки вам к конкретных монет, которые вы будете приобретать. Давайте я сейчас залогинюсь. Я зашел в аккаунт, который был у меня заранее создан. Давайте выберем что-нибудь Купим и покажу вам, как это э, приобретается и насколько быстро происходит доставка. Давайте посмотрим, что есть из недрагоценных э, у нас монет. Скорее всего, есть десятки. Да, мы видим, что есть монеты 10 гривен, которые у нас тиражом в миллион штук. И есть э, у нас некоторые монетки юбилейные, которые да, довольно большие тиражи по 35 тысяч. Ну, в целом, э, довольно. Этот тираж для таких монет довольно большой. Конечно, монетки с тиражами 20 тысяч, 25 000, Это считается уже редкость для юбилейных монет. Давайте посмотрим, что у нас есть, какие другие монеты. Вот в футлярах мы видим монеты есть и дополнительная продукция. Смотрите, появился интересный набор значит, упаковки от Национального банка Украины. Я думаю, можно его купить, посмотреть, как он визуально выглядит и отличается от того, который у меня есть. К сожалению, здесь всего 9 монет, как вы видите, это довольно мало. Если серию планируют продолжать, непонятно, куда добавлять следующие монеты. То ли серия на этом закончится этих монет. Непонятно, почему они такое сделали. Добавим, значит, купить сейчас. И у нас данный товар добавляется в Корзину. На это дается 29 минут, чтобы оформить. Потом, скорее всего, корзина обнулится. Так, это мы заказали. Давайте посмотрим, что еще есть. Сувенирная, сувернирная продукция. У нас есть жетоны. Довольно они тиражные, То есть 20 тысяч вот есть тиражи. Но они не так пользуются спросом, как, например, юбилейные монеты. Плюс, конечно, тематика очень сильно отличается. То есть такие жетоны и монеты, Такие же тоже не очень востребованы. Так, смотрим, что есть гривна киевского типа. Цена, конечно, серьезная. Вот мы банкноты видим с тиражами. Тут тираж вообще непонятно, потому что они могут допечатывать этих тиражей сколько угодно. Так, давайте посмотрим, что у меня нет. В принципе, все есть. Вот интересно. Это у меня нет банкноты в новом... Посмотрите, в новом буклете, то есть она выходила в нескольких вариантах буклетов и сейчас а я просто добавил ее, получается нажал, она добавилась у меня в мой кошек, давайте посмотрим фотографии ну вот собственно так выглядит сама банкнота номер конечно же будет у вас не такой довольно другой, посмотрим какой кстати номер приедет и буклетик выглядит довольно симпатично, отличается от того буклета, который был вот, я заказал два товара, интересно, могу больше купить, могу, наверное, купить даже больше. Посмотрим, три товара, да, у меня, видите, можно их покупать больше, чем одну штуку. Давайте посмотрим, как дальше оформляется у нас заказ. Выбирается у нас данная продукция. Как видите, количество можно менять. Давайте посмотрим, сколько можно максимум поставить. Интересно, можно, можно продукцию менять, только вручную написать нельзя. Количество нужно только плюсиком добавлять. Или, наверное, минусиком. Ну да, довольно неудобно с точки зрения покупки, потому что сайт подтормаживает. Ну вот, в любом случае, мне много не надо. Возьмем две банкноты. И закажем доставкой либо новой почты, либо Укрпочты. И можно приехать в Киеве забрать. Вот. Сегодня у нас 2 августа. Сейчас мы оформим заказ и посмотрим, насколько быстро банкноты и вот эта упаковка ко мне приедет. Давайте оформлять. Вносим данные по оформлению. У нас имя, фамилия и адрес доставки. И нас переносит на другой сайт, абсолютно официальный, на котором можно вести данные своей карточки для покупки для покупки. На самом деле, видите, то есть на, на, получить а, на месте рассчитаться, к сожалению, такой возможности нет. Необходимо только оплачивать предоплатой. Ну Вот такой у нас национальный банк. Лучше предоплата. И, и эта продукция, кстати, обмену и возврату не подлежит. То есть, если вам что-то не подойдет по качеству, еще что-то вернуть, вам это не смогут. Итак, мы видим у нас подтверждение платежа. Мы его в банке подтверждаем. В своем приложении, например, у меня Monobank. Кстати, если хотите карточку Monobank, с Monobank, ссылочка будет в описании. При регистрации, если у вас данной карточки не было, вы можете получить 50 гривен на счет. Ну что ж, 266 гривен я заплатил. Будем ждать получения данной посылочки. Я вам сейчас покажу за одну секунду. Поехали! И вот посылка у меня на столе, прошло 17 дней, довольно долго, давайте распакуем, посмотрим, как запаковали данную посылочку в НБУ. Доставилась она за один день, но очень долго, видимо, ее паковали. Видите, она у нас упакована в такую вот картонку и пупырку. Вот здесь бы я вообще не заматывал и перематывал бы скотчем, ну зачем, ну как мне открывать, разрезать или что? Видимо, сотрудники Национального банка никогда не распаковывали свои посылки. Итак, друзья, мы видим у нас здесь новый буклет с банкнотой, с франком. Смотрите, 160 лет. Здесь мы видим такая вот упаковочка, в которой размещается данная банкнота. Как выглядел раньше буклет? Смотрите, был конверт. И из конверта... Вот так доставался буклет 160 лет без какого-то дизайна, но банкнота крепилась на вот такие вот уголочки. Видите, как она здесь размещается, в уголках банкнота находится. Здесь она в специальном таком вот пластиковом не знаю, карманчике и перевернем, посмотрим саму банкноту. Мы видим, что здесь у нас номер начинается с нуля. Но все равно номер так себе. То есть, если в первых банкнотах, которые я э, вот, э, получал, посмотрите, какой номер. У нас все начальные нули, 3 нуля. То есть, видно, что банкноты из первой партии, первой серии. И довольно э, приятно получать такие. А здесь, понятное дело, что уже банкнота комплектовалась сейчас. Номер, ну, так себе. 552 плюсы не начинается только с одного нуля. То есть, довольно... Довольно большой номер. Давайте глянем вторую банкноту. С какой цифры начинается данная банкнота? Вторая. Здесь тоже у нас 1,0. Мы видим, что просто-напросто уже у них берут из ну, общей кучи банкнот не из самых первых. Да? И, ну, по крайней мере, номера, видите, у нас а, еще и отличаются. 4, 5, 2, 1, 4, 5... -2. То есть номера еще не, не у нас по порядку. Но в любом случае красивые банкноты. Я бы ради нового буклета, который выглядит ну таким вот образом, наверное, бы не брал бы себе дополнительно. Если, разве что, если у вас нет такого буклета. Вот, Но он выглядит ну, довольно симпатично. Видите, переливается так. Ну, так себе. Не могу сказать, что сильно, сильно круто. То есть прошлый вариант мне нравился гораздо, гораздо поприятнее. И вот, конечно, единственное, что банкнота здесь, видите, каким образом крепится. Вот в таких вот, в таких вот э, отверстиях. Ну, я попозже уберу. Давайте перейдем к альбому. Вот сам альбом Национального банка. Он довольно большой. Как э, я думал, он поменьше. И здесь у нас получается вот так разделены страницы. Смотрите, ребят, вот одна страница, она переворачивается, и с двух сторон аверс, реверс монетки мы можем видеть, но места для новых монеток нет. Сейчас покажу частный заказ, от который делал Сергей Magic Money. У нас там идет разворот нескольких листов. Мы видим, что вот так можно размещать. Вот первые монеты, и есть главное место для будущих выпусках новых десяток. То есть это гораздо гораздо удобнее на перспективу, что можно не только 9 монет хранить Ну, видимо, Национальный банк решил хоть что-то выпустить И, в принципе, довольно на ощупь Она приятная, такая прорезиненная Я бы сказал В мильтере таком стиле сделана Ну, довольно красиво сделано. В целом, мне вот данная, данная Запаковка нравится, потому что можно Легко монетки разместить Давайте покажу вот, например, монеты в таких вот роллах у нас э, находятся. И мы можем... Видите, кстати, подписи здесь мы не видим под конкретной монетой. Мы можем размещать их с, ну, в том порядке, например, выхода данных монет. И они здесь крепятся довольно плотно, не выпадают. Э, и в целом ну, довольно симпатично выглядит. Посмотрите, вот, вот. Такую упаковку, в принципе, я оставлю себе. Думаю, она дополнит э, эту. Это, конечно, на ощупь как обычная. Бумага такая, ну, монетка там, видите, защищена с двух сторон. Специально вот такой выезжающей э, пленочкой, вот она там, видите, выезжает. Вот, здесь, конечно, монета просто фиксируется. Но в целом тоже ничего. Друзья, ставьте лайк, если вам понятно, как сделать заказ, если вам это интересно. Ну, видите, сроки доставки довольно долго отправляли. Ну, в любом случае, посылочка дошла. Э -э и, если вам видео понравилось, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока, друзья.